Сейчас я хотел вам рассказать о рисках, которые, с, с которыми у нас сталкиваются инвесторы на фондовых рынках, о том, как их преодолевать, как к ним относиться, какие они бывают, какие существуют у нас эффективные способы с этими рисками бороться. На самом деле тем действительно достаточно важная, которые нельзя пренебрегать. То есть в истории фондовых рынков Вопрос обсуждения рисков, он периодически всплывал и всегда является актуальным. В частности, у нас, например, в середине 20 века одной из политик государства было делать предупреждение о рисках торговли на фондовом рынке, о рисках инвестиций, именно вот на уровне закона. То есть точно так же, как там рекламируют сигареты в Соединенных Штатах, они в свое время там рекламировали инвестиции в акции. То есть они При этом они писали несколько другие вещи. Они писали о том, что на фондовом рынке нужно уметь достаточно серьезно и взвешенно принимать решения, и что пренебрежение какими-то основными правилами, оно тоже может, в общем приводить к не совсем разумным а, и не совсем благоприятным для человека последствиям. Тем не менее, соблюдение каких-то разумных правил позволяет свести риски инвестирования к минимуму и позволит человеку все-таки получать существенный доход, Какие типы рисков у нас вообще бывают? Вот первая вещь, которая, с которой сталкивается человек, когда он приходит, открывает брокерский счет, для того, чтобы начать работать на бирже, для того, чтобы начать покупать какие-то ценные бумаги, он подписывает уведомление о рисках, о том, с чем, собственно, ему возможно предстоит на этом рынке столкнуться. Рисков бывает несколько типов. Наверное, такой самый известный тип рисков, о которых, с которым все сталкиваются, так называемый рыночный риск. То есть это риск того, что цена на тот или иной актив на рынке будет изменяться. То есть сегодня вы купили этот кусочек бизнеса за там, 10 тысяч долларов, а завтра этот кусочек бизнеса может стоить 9 тысяч долларов, может стоить 12, может стоить 8, или 6, или 25. То есть, соответственно, цена акций, как правило, она довольно сильно скоррелирована и с успехами самой компании, и с ситуацией в экономике, как много у нас лишних денег, как много у нас желания у людей эти деньги тратить, насколько успешно сама компания зарабатывает деньги, сталкивается ли в принципе экономика с какими-то внешними шоками. Есть какое-то количество объективных факторов, которые позволяют заставляют цену меняться, заставляют цену двигаться. То есть акции у нас это, в общем-то, некая ценная бумага, которая дает вам право собственности на долю в компании и право на часть прибыли, которая зарабатывает компания. Но, в общем-то, вот она не является уже долговой распиской этой компании, поэтому, собственно, цена на нее будет складываться на рынке, будет зависеть от того, насколько компания успешна, насколько хорошо идут дела. Когда у нас ситуация в экономике благоприятная, когда у нас фондовый рынок начинает восстанавливаться после каких-то проблем, зачастую почти все растет, и слабые компании, сильные компании в тяжелые времена. Растут только сильные компании, и даже сильные компании зачастую переживают там, серьезные периоды снижений. Но, тем не менее, за спадом приходит рост, цена меняется. Но вот одно из главных вещей, на которых инвестору надо обращать внимание, чем меньше срок инвестирования, тем выше риск того, что цена изменится не в вашу пользу вследствие там, ряда факторов, которые на эту цену могут влиять в течение года. Помимо риска изменения курсовой стоимости ценных бумаг, рыночного риска, у нас есть риски валютные. То есть у нас есть риск изменения уже цены на валюту, в которой мы покупаем эту ценную бумагу. То есть если мы с вами покупаем бумажку в рублях, то у нас появляется уже риск того, что в случае там, обесценивания рубля, к примеру, эвалюации рубля, наш актив будет неизбежно дешеветь к доллару. Если мы покупаем там, бумажку в евро, то он, опять же, как бы, у нас появляется риск к рублю к каким-то другим валютам. То есть э эти валютные риски, они тоже в общем -то, да, ну, какое-то значение имеют. Безусловно, опять же, хороший бизнес – Uh, он uh, будет оставаться хорошим бизнесом, будет стоить дорого, вне зависимости от того, что будет происходить с валютой. Но, тем не менее, вот там изменение валютной политики государства, укрепление или удешевление национальной валюты, оно все равно довольно сильно влияет и на финансовый результат инвестора, и оно очень сильно влияет на доходы корпорации. Зачастую, к примеру, когда доллар дешевеет, фондовые рынки всегда растут. Почему они растут? То есть uh, цены на акции начинают подниматься, Потому что, во-первых, чем дешевле доллар, тем больше долларов получит компания, продавая свою валютную выручку. А большинство компаний, они интернациональные, они зарабатывают не только в национальной валюте, они зарабатывают и в иностранных валютах, продавая в Европу, в Японию, в Китай, имея валютную выручку, которую они будут продавать за доллары. Чем дешевле твоя валюта, тем больше своей валюты ты получишь. С другой стороны, опять же, когда твоя валюта дешевеет, то реальные активы, недвижимость, акции, они начинают дорожать, то есть они сохраняют свою стоимость, они сохраняют свою ценность, когда происходит инфляция, когда происходят какие-то валютные колебания. Когда идут какие-то проблемы у самой страны, фондовому рынку тяжело выглядеть хорошо, и в этой ситуации, безусловно, там выбор какой-то стабильной валюты он будет иметь значение. То есть очень много торгов она ведется по-прежнему в долларах, доллар по-прежнему является некой удобной расчетной валютой, тем не менее, все равно нам нужно обращать внимание, если нам нужны эти деньги потом, если мы их тратим в рублях, то нам нужно следить за курсом рубля к доллару. Иногда у нас мы можем получить существенный выигрыш за счет того, что мы купили, к примеру, там, в июле рубль доллар купили за 29 рублей. Сейчас можем его продать там, за 31, к примеру. Можем получить обратную ситуацию, когда рубль укрепляется. На это тоже стоит обращать внимание. Помимо валютных рисков, у нас есть еще и такие риски, как риски концентрации позиции. То есть, когда мы купили с вами одну компанию, мы всегда заведомо рискуем больше, чем когда мы купили портфель. С одной компанией может случиться какая-то неприятность, и на голову директора может упасть кирпич. Они могут принять неправильное решение, их сотрудники могут ошибиться, они могут принять неправильную стратегию. И даже, в общем-то, при хороших обстоятельствах одна компания может проигрывать на рынке, ее акции могут дешеветь. Тем не менее, когда мы кладем у нас, в наш портфель, не только, к примеру, там акция Apple, потому что она у нас самая великая компания, по нашему мнению, но мы туда кладем еще помимо этого такую великую компанию, как Toyota, такую великую компанию, как General Motors, такую великую компанию, как General Electric, такую великую компанию, как Bank of America, мы несколько снижаем наши риски. И в разные периоды времени одни акции будут вытягивать другие. Когда-то будут проседать автопроизводители, когда-то будут проседать у нас банки. Какие-то компании могут столкнуться с проблемами, но какие-то компании покажут хорошие результаты. В индексе Dow Jones, в котором было 12 компаний, уже более 100 лет назад, сейчас из списка тех 12 компаний осталась одна, это General Electric, которая не изменила своего названия, ни с кем не слилась, ну и в общем-то никак не изменилась. Четвертый риск, это страновые риски, которые присущи у нас политике и экономике отдельных стран. Соответственно, есть риски политической стабильности, которые тоже будут очень сильно влиять на финансовую систему. Как практика показывает, что все-таки общество, обладающее наиболее совершенной, наиболее открытой политической системой, оно у нас показывает и наилучший темп экономического роста, и в принципе оказывается способным отвечать на существенно большее количество вызовов. То есть как ни странно, все равно страна Запада сейчас, несмотря на там свой достаточно большой долг, накопленные проблемы какие-то они все равно будут существенно более эффективно справляться с теми вызовами, которые у них есть, чем страны, в которых существуют менее эффективные политические, политические режимы, которые, как правило, построены на единовластие и на отсутствии ну, широкой общественной поддержки. Основной способ у нас снижения рисков, самый простой способ снижения рисков, это в первую очередь диверсификация, то есть разложение наших яиц по совершенно разным корзинам, как в разных валютах, то есть это может быть акции в долларах, в евро, в фунтах, в иенах, так и по разным странам, то есть внутри Евросоюза у нас есть там Италия, Греция, Германия, Франция, которые вот сильно друг от друга отличаются по своей структуре экономики, по рискам присущим этим экономикам. У нас может быть диверсификация по отраслям, соответственно, да. То есть, когда ты инвестируешь там, в атомную промышленность, в автопроизводители, в солнечную энергетику, там, в высокие технологии, то это менее рискованно, чем когда ты инвестируешь только в атомную промышленность, и у тебя вдруг случается какая-то неприятность на какой-то атомной станции, которая всю эту отрасль может откинуть там, на несколько лет назад. То есть, вот э, таким образом диверсификация у нас является неким самым простым способом, который подходит всем инвесторам. Инвесторы более продвинутые могут изучать возможности производных инструментов для того, чтобы бороться с какими-то специфическими рисками более хитро.